Пу-пу-пу-пу-пу-пу Пу-пу-пу-пу Так <coughs> Надо подрубить Стрим Привет, ребят! Всем, кто заходит, сейчас большой салам. Сейчас мы до трех часиков соберем людей и жестко стартанем. Поэтому все, кто зашли, уже получают огромные привилегии на фоне какая-то страшная музыка ужасно играет. Сейчас я пока ее выключу. Ой, ой, ой, ой! Навеивает, навеивает страх. Эта музыка очень сильно. Короче, ребятки, всем. Привет на моем канале, сейчас я только поставлю чат, пока, заходите, общайтесь, пишите, короче, была такая игра в моей жизни одна, которая безумно мне нравилась, просто безумно мне нравилась, и я узнал, что на нее вышло обновление. Наверное, оно вышло уже давно, ну, как бы это не супер какое-то открытие прям. Но все-таки я хочу в нее поиграть. Она хардкорная достаточно, она не самая простая. Именно поэтому я буду сегодня много, возможно, много умирать. Я буду стараться не умирать, я буду очень стараться не умирать, потому что я хочу... Потому что я не хочу платить деньги. Я придумал... Э положить чат и пододвинь медленно ногой во-первых сегодня не будет никаких э, запреток это сто процентов twitch я э, ну, общаюсь с ребятами с твича они дают мне наставление запреток сегодня не будет можете байтить меня на запретке как хотите э, но запреток сегодня не будет а, также также первое сообщение залетает в чат. Ой-ой-ой, Санечка, Санечка, Родничкин, роднушечкин, снимаешь камеры, штативчики, объективчики настроили. Санечка! Вот. Что у вас вообще нового? Че у вас сейчас интересного? Ш ну, если без запретов, то не интересно. Но ну, видишь, как там может получиться по-разному. Вообще, я как бы, ну, я даже не могу предвидеть, как это сейчас произойдет. А -а -а Скажи запретку. <св classes> сразу. Короче. Я придумал некую манипуляцию. Некую манипуляцию, я не знаю, насколько это разрешено вообще на Твиче, но я думаю, в этом ничего такого нет. Я поставил некий челлендж для себя. Я за каждую смерть сегодня... Буду отправлять 250 рублей рандомному человеку, который сразу после моей смерти в чате начнет скидывать свою карту, номер своей карты. Из этих номеров э, после смерти я сразу буду выбирать рандомный и скидывать туда бабки. Вот. Не знаю, насколько это запрещено или не запрещено. Сапки лучше кидать. Да у меня же сапки, они не, не платные. В принципе, сейчас, я так понимаю, смысла нету в этом никакого. Вот, нельзя, нельзя, нельзя, да? Разрешено. Не знаю, короче, можно или нельзя, но в три часа мы начинаем. <laughs> можно. Но если нельзя, так уж я, я не знаю, а незнание не освобождает от ответственности. Так, ребята, не пишите запретки в чат только, пожалуйста. Я буду банить, я ответственно слежу за чатом. Вот, сразу баним у чувака. Очень жаль. Короче, вчера были в бане а, у Илюхи, у Илюхи Иксайла, как будто это его баня. Опа. Ёпты, у меня монитор погас. Это знак, это знак. Короче, ребята, осталось всего 3 минуты. Я уже подключаю напряженную музыку, чтобы вы понимали, что... Может, кто-то... Может кто-то по, по, по музыке сейчас понимает, что это за игра Это Кирокиса, что это за код на микро По музыке кто-то понимает, что это за игра Есть Алды? Опа, опа Опа Опа Но пацаны выкупают, выкупают, я вижу, что выкупают а, у тебя в категории... Подожди, у меня в категории не эта игра. Я все перепутал снова, ребята, извините. Я же... я же начинающий стример. Сейчас я сделаю все по-другому. А, так, сейчас. Не сюда. Я же должен был поставить, это точно. Блядь, а как это сделать? Так. Сейчас, сейчас, ребят, буквально Я забыл, как поставить Это же панель управления автора Или где то А, вот, все, нашел Надо поставить игру, да Ну, теперь уже, в принципе, три часа я могу поставить игру Кто угадал, тот угадал Поехала Так, опять же, повторюсь Я не знаю, насколько это разрешено но каждую смерть, каждую свою смерть я буду скидывать 250 рублей рандомному человеку, который скинет в этот момент номер карты именно после смерти. Так что вы должны понимать, что все зависит от вас. То есть, как только вы увидите мою смерть, сразу просто скидывайте номера карты. Ч ⁇ погнали? Я думаю, мы не будем тянуть ни секунды. А почему не сапки? А я даже не понимаю, что такое сапки. Я, блядь, на Твиче еще не так много времени, чтобы понимать, что такое сапки. Сапки выгодно. Платные подписки. А так они у меня бесплатные. Короче, мы начинаем, ребята. Мы начинаем новый забег. Так э, в этой игре перебе, переводят начало игры. Новый забег. Как новый завет в Библии. Как э, новый запрет на Твиче. Который сегодня я не скажу ни разу. Ну погнали на. Так, э, сразу мы встречаемся с выбором персонажей. А, мы ничего не можем выбрать, потому что это новая игра. Ну тогда начинаем. С обычного. -ху -ху. Короче, история в том, что... Я забыл, как играть. А, вот так. Я думал, нужно на мышку играть. Короче, мы играем за паренька. А, насколько я помню, по лору этой игры... А... Бля, я уже вот не помню, что здесь происходит. И у меня всего три жизни, а здесь какая-то дверь с шипами. И Можно ли туда вообще заходить? Короче, по лору игры... Его мама хотела его убить а, По-моему, Господь Бог в этой игре Приказал ей, типа, наказать своего сына за грехи И он спрятался в подвал дома И в подвале дома а, Вот он сейчас переместился в подвал И все, что есть, это вот здесь Короче, на бомба, на Е, на спейс-предмет <coughs> Повторяюсь, каждое свое поражение Я буду скидывать 250 рублей тому, кто скинет карту Поехали Ёб твою мать Ебать Я забыл, я очень давно в эту игру не играл Но раньше я очень любил Мне очень нравятся игры, в которых можно Сочетать какие-то супер короче А здесь, опа, жизнь, жизнь, жизнь Жизнь, мне нужна А, я еще не могу Так, а как, как достать сундук? По-моему, бомбой, да? Попробуем Хорошо Пацаны, рано, карты не скидывайте рано так, колесница какая-то. Я не понимаю, что это значит. Сразу золото. Опа, суперсила первая. Да, точно, золотые двери это суперсила. Кровавый взрыв плюс 0.3 повышение. Мне дали жизнь. Короче, прикол в том, если кто-то не играл в эту игру, то здесь стакуются способности. То есть ты ходишь по подвалу, открываешь разные двери, и тебе прилетают разные способности, они из тебя... Ёб твою мать! А, я думал... Нормально, нормально, все нормально. Пацаны, нет смысла скидывать карту раньше времени. Сейчас пока лучше просто подсказывайте Ёбаный в рот Блять Ну, короче, пока не так хардкорно Потому что мы еще не дошли до боссов и всяких Но я настроен пройти игру на самом деле Потому что, говорят, здесь много всего нового появилось и я помню, здесь еще были всякие секреты И все такое, короче, здесь а, Почему все пишут карты? Потому что каждый раз, когда я проигрываю Я рандомно среди ваших Ёб, ты уже в боссу, я не готов к боссу идти а, Я рандомно буду скидывать бабки Поэтому. Сейчас я только. О, там какой-то магазин дальше. А у меня денег нет. Какой смысл в этом магазине? Зато есть ключ. А, у меня есть деньги? Как понять? Донейшн. Вот, пацаны. Все. Я, блядь, только что задонатил. В пустоту. Короче, пацаны, также есть донаты, напоминаю. Что за таблетка? я ничего не могу купить. Также есть донаты, напоминаю, ссылка внизу. <клёх> Это сложно, на Твиче, короче, очень сложно найти донаты Я сам недавно пытался кому-то задонатить Там целая дрочь, нужно сначала нажать, если с телефона, на меня, как, э, ну, на мой вообще Twitch канал зайти И там уже только в описании найти Короче, первый босс Блять Блять Ёб ты, а кого бить? Ёб твою мать Блять, а как проходить-то, я не готов Пацаны, я, я максимально не готов к этой игре. У меня ощущение, как будто, знаете, сенса какая-то очень сильная на его вот этих шагах. Я его не контролирую, он как будто на коньках. Бля, что так долго его бить-то? У меня нет бомб, ничего. Ёб твою мать! Блять, а я давно очень в эту, ёб ты, давно очень в эту игру играл. Бля, я чувствую, я очень, быстро буду здесь отлетать. Просто неимоверно быстро буду здесь отмытать. Ёбаный в рот. Минус жизнь, нахуй. Минус жи реальная жизнь, потому что заместо того, чтобы в реальной жизни существовать, я сижу играю в игры. Как минимум. Как минимум. А, но это, так я так понимаю, типа аналогия русского колобка, да, такая? Только более страшная версия. То есть колобок... Некий. Ну, пока, походу, я его, ну, типа, жестко отымел... Боюсь о сказать. Все, все, все, все. Каждый босс должен тоже давать свою дальность плюс удача повышена. Отлично. И жизни хорошо. Все здорово. А, блять, а. И. А, я думал подвал закрылся навсегда. А, так. Че-то он вспоминает какой-то страх, где у него отсутствует туалетная бумага. А-а-а-а. Так, есть какие-то подсказки? Может быть, есть те, кто не хочет, чтобы я проиграл здесь, и они хотят... Ебать! Ебать! А чё? Блядь! А чё так сложно сразу? Блядь! Чё за мухи? Блядь! А чё так сложно сразу? Это только второй уровень сложности. Это... Блядь... Я максимально не готов. А что у меня за пла пластилиновое, пластилиновое сердце? <coughs> Бля, пиздец. Я уже забыл, что здесь есть такие большие уровни. О, донатик залетел. Ребята, донатьте мне, пожалуйста. Я тоже буду раскидывать донаты подписчикам. Так называемые нужды подписчиков исполнять. Задонатить сложно, но я вас верю. Так. А я что? А, а вот, Антонио. Санечка, украти эту игру. А Как долго будет стрим сегодня? Слушай, брат, я не знаю. Насколько вот я скилловый в этой игре, я пока сам не понимаю. В моих планах просто ее с первого раза пройти, никому ничего не скинуть и как бы, ну, спокойно отойти молодым и богатым. <как> Из этой игры. Ёбаный в рот! Но пока я вообще чувствую, что я но ну, очень быстро отлечу. Потому что как, какая-то память мышечная осталась. Еще что-то я помню. А что здесь? А что здесь? Ебать. А что надо скучать с этой делать? Блять, он что бесконечно жить будет? Я что проиграл? Что делать-то? А, кучу надо убить, наверное. Так. Пацаны, нет смысла скидывать бабки сейчас. Абсолютно нет никакого смысла скидывать карты. О, нихуя! Нихуя! Сюда, пожалуйста. Комната с секретом, а у меня ключей нет. А, у меня есть ключи. Ебать! Так, ребята, вижу, человек скинул запретку, осуждаю его за это в чат. И баню его на своем канале навсегда. До свидания. Со мной шутки плохи, ребята, я вам уже говорил. Не думайте, что я тут играю, отвлекся, и все со мной можно так поступать, как просто как. Ну, не по-человечески. Че, брать вот эти соски, я не помню. А, я не помню, брать эти соски или нет. Пацаны, вот эти справа, слева это хорошее или плохое что-то? Стоит ли бомбу променивать на это? Сдел... А, камеру сделать поменьше. Сейчас, пацаны, сори. Вот так пойдет. А, стоит ли мне. Стоит, пишет, ну ладно Ебать, какая-то бомба Ёб твою мать Ты воняешь Это, типа, оскорбление просто сейчас было Я стал ребенком А, я стал быстрее стрелять Короче, я так и нихуя и не понял Но, походу, все идет по плану Это бандана Помню времена, когда... Ебать, у меня жизни Откуда у меня столько жизней? Слушайте, я, по-моему, успешно очень. Блять! А, ты, это донат. Я испугался. Я подумал, что-то в игре происходит невероятное. Дайте модерку. И ужерное. Он модер. Так. А, что там пишут? Саша, да ты ювелир. Спасибо, брат. А, этот примерно так должна была называться порнуха, которую я должен был снимать. Но в итоге не снял пока. Ох, ёб твою Блять, самое интересное, что я не помню, что за соперники здесь Ебать, и что от них ожидать Вот как он это сделал, я также может быть, могу <coughs> Так, стоит что-то покупать Вот что за донаты Ребята, кидайте мне донаты, я буду их вот в эту машину скидывать И, возможно, мне это что-то принесет Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. Пока, ну чисто easy. Разрубаю, разлетаются все. Но я помню, как легко здесь можно отлететь на боссах. Неужели я, блядь, всю игру пройду? Ничего даже. Ебать. Это что? Это что? Это что, что-то жесткое? Что-то жесткое. Святой смертельный выстрел. Ебать! Бля, как мне нравится вот эта компиляция разных способностей и что она дает. Я на светом выстреле. Все, у пацанов шансов абсолютно. Блять! Чуть не отлетел. Я на светом выстреле, жесткий. Ёб, Ёп... Блять! Блять! Я разошелся, короче, и... и начал проигрывать. Бля, точность бы какую-то. А что это такое? Пацаны, что дает таблетка? Как ее съесть? Блять. Это не таблетка была, это бомба была. Я мол. Блядь, я могу жизни разменивать на бомбу А, камеру вниз убрать, точно, пацаны, сори Короче, я могу жизни разменивать на бомбу И я только что поменял, нахуй, две жизни просто впустую Как таблетку использовать? Ой, блядь Как использовать таблетку? Я не понимаю Пацаны, подскажите в чате резко Как использовать таблетку Вы по-любому знаете Там какую-то таблетку на кью Ох, ебать, слезы повышены Заебись А колесницу я тоже могу использовать? А что дает колесница? Что дает что дает колесница? Кушаю таблетку Меня сильно мажет Я не понимаю Бессмертие на время? Да ну нахуй. Так, чё за... Герцог мух. Герцог мух получается. А, он спамит мухами. А чё за выстрелы какие-то святые? Это от него или от меня происходит? Ебать. Что? Монстр-зуб? Я так быстро победил монстра? Скорость повышена. Блять! Чё слева? Супермонстр какой-то? А что слева за дверь? Ебать. Блять, я, я абсолютно не знаю, что из этого выбрать. Блять. А что из этого можно выбрать? А, кто подскажет? Что лучшее из этого всего? Может что то шарит? Я абсолютно не понимаю, что из этого круто, а что нет. Голова кошки норм. А, то есть, я так понимаю, я сейчас жизнь потеряю полностью, да? Кошку. Голова. Хорошо, пацаны. Многоразовый ули мух. Что это такое, блядь? Что мне делать? Кошку взял. А что дальше делать с ней? Санечка, сожги тачку бустеру. А что делать с кошкой? Что с кошкой делать? Я ее использовать как-то могу? А как ее использовать? Типа, на какую? На пробел нажми. Понял, хорошо. Так, у меня есть ключи, я могу зайти в эту дверь. А что это такое? Это какое-то казино? Я стримлю казино сейчас или что? Вот так это происходит? Так, а блять ебать вот так сразу ебать блять да ну нахуй я не пройду этот уровень но ну, третий, мне как. блять все пацаны ждите ждите карты карты свои на просто готовьте готовьте номера карт ёб твою мать бля святой выстрел убивает и наступает в центр в той комнате. А что будет? Может наоборот наступить? Кошку погладь. <с> Пацаны, у меня уже жизни не осталось. Блять, вот эти... Вот почаще бы вот эти святые выстрелы вылетали, было бы вообще вкусно. Очень вкусно было бы. Но у меня три жизни осталось, что сказать. Какая-то карта с кубиком. Что карта с кубиком дает? И стоит ли идти в карту, где тебя могут Изранить А, пишут нельзя В чат номера карт Хорошо, пацаны, не скидываем в чат номера карт Не скидываем, все, запрет полный на это Скидываем мне в инстаграм Кошку активировать, а когда ее активировать-то? Пацаны, ошибка, я не знал правила твича Пишут, что нельзя э, скидывать чат Осуждаю ваши действия Давайте будем скидывать Давайте знаете как Да я даже не знаю как Бля, я не знаю даже как Окошку надо сразу активировать, я не понимаю Или в какой-то момент Нужно прям сейчас ее активировать Не проглоти приз, что это? Интересно, что внутри А как это проверить? Да еб ты, блядь. Здесь в этой игре ничего не понятно Абсолютно ничего О, у меня нет ключа, чтобы пройти в золотую комнату Но мне он по-любому нужен Жертвуем, жертвуем жизнью Блять, двумя жизнями жертвуем, получается Ой, это не, не самый лучший вариант был так. Опять жертвовать жизнью. Ради чего? Ради розовой бомбы? Призовые бомбы. Что такое призовые бомбы? О, вот это можно разрушить, по-моему, я видел. Блять, ничего нельзя разрушить. Я еще и жизнь потерял. Пацаны, не спамьте, пожалуйста, в чат я буду банить всех, кто сейчас спамит. Вот я вижу сообщение. Это был я, сейчас напишу это сообщение со всех аккаунтов Вот каждый, кто будет писать это сообщение Через две минуты, я буду просто поголовно Каждого банить Это некрасиво с вашей стороны Такие темы мутить Ой-ой-ой-ой-ой Ёп твою мать Блять, кажется я отлечу сейчас Блять Блять да давай святые выстрелы! Фух. Блять, ну я ни хрена не пройду, это, конечно, с первого раза это невозможно. Кошку. Нажал кошка. Что дает кошка? А, на мух дает. А сколько раз кошку можно? А, регенится одну комнату. О, нифига, это они защищают меня от выстрелов или что? А, нифига, они на них нападают Слушайте, мне срочно нужно в донат комнату У меня есть что задонатить У меня реально сейчас есть что задонатить У меня... Блять Ебать, две жизни практически осталось Походу смерть близка Ай-яй-яй. Бля, надо очень внимательным быть. Я слишком расслабился. И, кстати, судя по всему, что... потому что мне выпадает, мне выпадает, ну, какая-то херня. Блядь, мне надо в магазин срочно. У меня очень много денег. Походу нет вариантов. В чем мне сейчас? Вот на, на пустом вот этом а... ебали идти босса бить? Саня, можешь бомбочки повзрывать для ХП? Так они мне не дают ХП. Пацаны пишут, похуй, гоу. Ну, конечно, гоу. Если я проиграю, я вам бабки скину. Дают. Вы угорайте надо мной. Блядь. Пиздец. Ну, вы и долбоёбы, нахуй, ребята. Блять, как я мог поверить вам? Вы постоянно меня наебываете. Что это за донейшн? Почему я туда скидываю деньги? В чем прикол? Синяя карта теперь в подвале. Что это значит? Что? Генератор карт? Да они... Не... Да и что это за хуйня? Бля, я не понимаю, ребята, вообще нихуя Что я в этой игре делаю? Саня, найди секретку около босса Какую секретку? Вы меня опять наебываете Юзый улей, какой улей? Где секретка? Покажите секретку Блядь, я просто все деньги въебал Нет здесь никакой секретки Да, я должен сейчас на пустом вот этом идти Ну что, мне проигрывать идти? Правая стена от босса. Так, и что здесь? Ну что здесь? Правая стена от босса. В чем секрет? Хотя я не понимаю. Ну ладно, короче. Похуй. Поехали, подписчики. Ради вас. Я ебал. Бля, это походу сложный какой-то, да? Блядь! А чё я не стреляю? А бить его? Блять, всё? Блять! Ну пиздец мне нахуй! Ёб твою мать! Давай святые выстрелы, помогите мне! Блять! Нет! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, блядь! Сука, подписчики, кидайте, кидайте. Считаю до трех и тыкаю пальцем в карту. Раз. Сука. Два. Два с половиной. Беру чат и читаю никнейм. И это... Так, стоп, стоп, стоп. Блядь, ладно, лучше делать это на компе, там хотя бы остановить можно. Так, перехожу в режим компьютера. Смотрю на компьютере. Читаю чат жестко читаю чат. Сейчас все или ничего. Сейчас, <смех> Сейчас решается судьба подписчиков так же, как решалась моя судьба. Так, нужно зайти на свою трансляцию. Сейчас, пацаны. Я немножко туп тупой в этом плане. Вижу много-много-много всего. И я просто мышкой навожу. У меня стоит функция, типа, остановить сообщение. Раз. <смех> два. Навел. Да. Блядь, тут сообщение написано похуй. И это никнейм О, блядь, улетел Ладно, давайте другой Раз Два Опа номер, номер телефона Все, вижу, зафиксировал Это Макс 1400 Блядь, номер улетел Скопировать Все Все, пацаны Первый розыгрыш произошел На номер телефона Прямо сейчас захожу в свой банк И по этому номеру скидываю бабки Так Введите номер. Пишу номер. Не буду его как бы афишировать, потому что это, по-моему, запрещено, мне сказали. Но, ну, никнейм я назвал. Скидываю. Вижу номер. Привязан. Банк не привязан. Выбрать банк. А что это за банк? Тут не написан банк. Банк не написан, я боюсь, что я сейчас кину куда-то не туда А, просто на телефон, хорошо, но это твой выбор Тогда я просто кидаю тебе деньги на телефон Так как это твой выбор а, Ты можешь выбрать все, что угодно Поэтому берут твой телефон И закидываю тебе просто бабки на Так сказать, на развитие а, Связи <связь> <связь> С твоими друзьями Так, далее все, как я обещал. Здесь это Билайн у нас. Скидываем 250 рублей. Все. Отправка произошла. Делаю скриншот. Потом все скриншоты выложу куда-нибудь, чтобы вы не, не парились. Так, пацаны, залетаем дальше, получается. Первый раз я уже пролетел, нахуй. Причем не так долго я поиграл. Но мне не особо везло на самом деле. Не особо везло. Залетаем дальше. Сейчас я только включу. Все, можете в инсту не скидывать мне карты, в этом смысла нет, будем вот таким образом играть. Так, все, мы снова в эфире, я снова вижу сообщение, рестарт, пробел. Так, короче, нам нужно собрать сразу жесткую какую-то ебать, а что так сразу жестко начинается? Ебать, какие-то золотые мухи. Блять, что происходит? Блять, а что так жестко? Чего подписчики что-то сделали что ли? Блять, это ж первая комната! Что за Что за золотые мухи? Это болезнь какая-то или что? Ебать, это только первая комната. Чё за хуйня? Подписчики, блять. Блять, скорострельность понижена. Вы лучше бы в сексе так. Пацаны, что за комната? Жертва какой-то. Блять. А чё так жестко то сразу начинается? Все, я у меня, блядь, скорострел... Это еще хуже, чем в прошлый раз. Я сейчас отлечу просто на... Я на бабке сейчас просто отлетаю, мне кажется. А я не понимаю, его вот этот пердёж, он просто отталкивает или что? Я ебал, ребята. О, динамит, его надо взорвать, я правильно понимаю? Ничего не дает этот динамит. Короче, самое главное, чтобы нам выпадали хорошие улучшения. А, самое главное, что мы, мы искали Самые хорошие улучшения Вот если нам будет вести на улучшение, то игра наша Сто процентов, я помню мне такие Да блять, какие-то пауки Сразу заскучал по фрейм спайдеру Блять Я не понимаю, почему так жестко сразу Что произошло Это из-за того, что я типа бабки скидывал И создатель игры это узнал так, хорошее улучшение или нет? Хорошее. О, донатик прилетел. Вкусная радуга. О, у меня изменились капли слез мои. Поехали, поехали. А, можно же костер потушить. Сейчас посмотрю, что за донатик. Так, про карты пока отбой, пацаны, отбой. Вот кто сейчас карты скидывает, бесполезно. Тратите свое время. Наслаждайтесь процессом, блядь. Наслаждайтесь жизнью. Наслаждайтесь игрой. Сколько раз вам говорить. Собери квад и гол в бункер как-нибудь. Интересно посмотреть... Эту игру с твоим участием Хорошо, брат, базару 0. Прямо сейчас 200 миллионов скидываешь Я сразу залетаю О, они сами летят в них Они самонаводящиеся или что? Или мне показалось? Мешок денег А почему я не могу взять вот эту батарейку? Блять, я какого-то мага использовал Блять, я все проебываю Я ничего в этой игре не понимаю Почему донейшн 10 уже? Что за кукла? Пацаны, <Ly mee> кто-то будет мне объяснять вообще? Ну хорошо. Да нет, зачем мне закидывать бабки? Смысл? Короче, иду на босса. У, кажд у каждой слезы разный эффект. Что, блять? Это получается, у меня сейчас просто арсенал всех слез, которые существуют в этой игре, блять. Это, получается, я просто неуязвим практически. Я просто должен этого парня сейчас... А, я его отравил. Просто отравил. Сразу парень на отраве, блядь, гоняет. Ебать, у меня там слезы огненные какие-то летают. Да пацан на отраве. Все, все понятно. Ебать! А что толку? Я и крашу, я в пинбол, блядь, что ли, играю. Я его крашу, а жизни не убавляются. Блядь, ну нельзя же на первом боссе отдаться. Это вообще будет очень глупо. Хотя для подписчиков это, конечно, будет полезная тема, но не для меня абсолютно. Так, давай на меня, на меня потихонечку, потихонечку, на меня, на меня, на меня. Хорош, хорош, хорош, хорош, хорош. Сразу вся радуга тебе въебала, нахуй. Скитлс, блядь, трянка, нахуй, началась, бля. Блядь, вот всегда бы у меня вот эти огненные шары летели прямые. Я бы просто ебать, как развивал, нахуй. Я бы просто ебать. Но это изи босс, короче, его я просто могу с одного ножа, как куплинов, блядь, Алды только поймут сейчас этот прикол. А, так. Сердечки прилетели. Что? Слезы плюс скорострельность повышена. Отлично. Слезы больше слез, они разносторонние, блять. Моргенштерн офишел. Слава, Мерл, блядь. Что происходит в чате? Чат. Срочно подсказки мне по этой игре, чтобы я не умирал. Саня, го у меня 200 часов в Айзеке. Бля, пиши мне, что мне делать, что выбирать. Реально, будь моим личным консультантом. Назначаю тебя личным консультантом по Айзеку Фрамитамера, блядь. Если что, ты видишь, какие-то пасхалки, какие-то секретки, какие-то предметы, сразу пишешь. Я личный консультант Фрамитамера. Я рекомендую тебе. Бля, у меня по жизни очень плохо все сейчас. Я так понимаю, да? Сынок, ты выигрываешь. Это что... Мама смотрит мои стримы. Кстати, мама смотрит мои стримы, блять. Моя, прикиньте. Только в записях она смотрела, когда я на ютубе делал стримы, где я решал проблемы подписчиков. И она потом смотрела и такая, типа, Нихуя, ты психолог. А -а -а, Какие-то черви вылезают. Бля, ну вот это радуга, мне кажется, это очень хорошее умение. Если его сейчас развить, жестко его усовершенствовать. Блять, я буду безгранично силен. Или я сам себя обманываю сейчас. О, замедление на нее упало просто. Миллиард эффектов нахуй, просто пиздец. Бабушка не смотрит стримы, нет. Бабушка, бабушке с трудом дается вообще понимание того, что происходит. Повышенный. Что такое повышенный? Так, консультант по стримам, срочно, повышенный. Саня, красное кровотечение, зеленое отравление Принял Что такое повышенный? Карта, консультант Где консультант по Айзеку? Куда он пропал? Вот у меня карта X12 Что-то там повышенный Это когда высоко Сможешь летать Окей, пацаны, спасибо А, там карта Комната была Опа, что за, блять, хуйня Мне выпала какая-то ебаная Стоп! Это что такое стоп? Консультант, что такое стоп? <с> Консультант, блядь, срочно нужна помощь. Еще одна карта, еще одна таблетка. Что мне выбирать? Что происходит? Ну, ладно, возьмем таблетку. Повышенный. Блядь, я стал головой. Используем. Паралич. Что это значит? <с> это хорошо или плохо? Консультант! Хорошо, деньгу, деньгу. Заходим в магазин. Что мы покупаем здесь? Мы здесь ничего не покупаем, блядь, потому что здесь бесполезно что-то покупать. Что ты, голова, мне пишут. Берем звезды. Да ты найдешь, что ты желаешь. Что дают звезды, пацаны? Консультант! Жестко, жестко вру... Ебать они, бесп... блядь. Что такое стоп? Что на пробел у меня? На пробел сейчас Что? Бля, GoFDS мне впадлу писать. Ебать, консультант только что сам себя уволил. Нахуй впадлу ему писать. А как ты думал, с конс консультантов начинают люди, а потом становятся директорами, блядь? Ты начал с консультантов и уже пасуешь от трудностей. Нихуя себе. Ребята, ну скажите ему, что так нельзя. Ну надо же топить, нахуй, с самого начала, блядь. Консультант. Блядь, еще нового консультанта, ребята. Какуля, Бой с какулей, Фрамит против какули, блядь. Ебать! Что это за... Блядь. Стоп! Что такое стоп? Я нажал стоп. Да ничего, блядь, не происходит! Что такое стоп? Отравляем ее, блядь! Пиздец. Блядь, без консультанта играть это просто пиздец, конечно. Пацаны, блядь, найдите мне консультанта. Я, Я проигрываю! А что он замерт? Ебать. Ну, я против говна какого-то, сражаясь пол-игры, я не понимаю Что не так с создателем этой игры? Дальность плюс удача повышена Что мне дает удача? У меня и так удача в жизни, ну, нормально прокачана, на самом деле Выкидывай стоп Спасибо, консультант, ты, ты, ты вернул, вернул тебя на должность Можешь сокращать слова, можешь писать неполными словами, чтобы у тебя, ну, сам понимаешь Чтобы не так сложно было все жестко его заваливаем, просто с всеми слезами. А он, Д он должен подумать, что нам все равно на него. Ага, да ебать. Ага, да ебать. А как? Ага, блять. А как я попаду туда? Я больше не голова летающая. А что значит дверь? А я просто на мобиле. Ну, на мобиле же удобно писать. Ты что, блять, с КПК сидишь нахуй этим? Стилусом пользуешься? Давай нахуй тоже. Айс, цепь нам неит, айс, лед, а, пацаны, что за дверь, блядь, консультант. Опа. Ебать, блядь, консультант, почему ты не предупредил, блядь? Пацаны, консультант меня не предупредил, какая-то хуйня произошла. У меня последний ключ. Сейчас у консультанта будем спрашивать, какой сундук открывать. Ебал я в рот больше, без, без консультанта что-то делать. Ебать! Консультант, блядь, почему ты не предупредил? Ты на стороне подписчиков или на моей? Я не понимаю. Блядь! Консультант. Да какого черта, блядь? Что здесь, блядь, с комнатой, с этой? Я думал, просто сундуки, блядь, все дела... Нахуй я их открывал, консультант! Что мне делать, консультант? Блять, ребята. К консультант, мне открывать сейчас сундуки или нет? Сори, я не успеваю писать, блядь! Самое главное это скорость на рынке труда, блять. Есть куча консультантов, быстрее тебя, понимаешь? Открывай ты справишься. Ебать! Блять, ты неправильно подсказал! Консультант, блядь, ты вообще что-то понимаешь в этой игре? Открывай. Пиздец, нахуй, ребята. Да ну нахуй. О, лифчик, бюстгальтер. Массовый паралич, блядь. Прикиньте, я его нажимаю, и все, все нахуй замирают, блядь, в мире такие. И я такой выхожу на улицу, типа там девчонка стоит с открытым ртом такая. И я такой, Ладно. А -а -а. Консультант, давай посерьезней Соберись сейчас Опа, Надо забрать этот ключ, я считаю Это уже без... Решение было принято Без консультанта Опрометчивое решение, возможно Которое приведет к моей погибели Ёбаный рот, нахуй Так, консультант Будь на страже По всем моментам Кто я без тебя? Я без тебя никто Абсолютно лох Полный Ты мои глаза Я будто бы на гонках, а ты мой рулевой Вот этот, который говорит Поворот на 45 градусов сейчас Сейчас медленно-медленно дергаешь ручничок Ручничок, заходим Правильно-правильно, через 10 метров поворот налево Вот, ты буквально, но. ты мои глаза, поэтому не проебывайся Иди в магазин Иди в магазин Какой магазин, блять? А, я думал в жизни, я думаю, нахуя Хорошо Консультант, у нас 5 баксов Что мне сделать, консультант? Подписчики, есть кто-то еще? Нахуй. <смех> Принял, консультант. Бля, краткость сестра таланта. Уважаю такую тему. Сразу на босса идем, консультант, или отлавливаем дальше какие-то моменты. Идем дальше, блядь, искать комнаты, или сразу на босса. Консультант! Нет. Нет, что значит нет, блядь? Краткость не всегда сестра таланта. Я хуй пойму, блядь, в этот момент, что... <смех> О чем босс... Пацаны, мне нужен ответ консультанта. Я хуй шагу сдвинусь, блядь, если не консультант. Не идем на босса. Бля, консультант просто молчит. Ему похуй стало на меня резко. Ладно, пойдем дальше по комнатам. Похуй, ты справишься. Бля, пацаны, спасибо за поддержку. Вот это ты справишься, это лучшее, что вообще я могу увидеть в чате. Если бы все в жизни всегда... Прикиньте, жизнь была бы как... Ебаный рот, нахуй! Че это за хуйня? А нахуй я сюда пришел, Блядь! что происходит? Я не понимаю абсолютно. Ебать, что происходит? Заплати, чтобы выиграть? Что это такое? Кому мне надо заплатить? А, у тебя медленный режим в чате стоит, пишут, пока ты... Бля, точно, пацаны, это ж... А, медленный режим надо по побыстрее поставить. Давайте чат... Три секунды поставим Чтобы все охуели просто Зато я консультанта буду вылавливать быстро Консультант, у тебя три секунды на ответ Если ты за три секунды не отвечаешь, значит ты уволен Ебать нахуй, ебать блять. А что с ними происходит со всеми? Бля, они еще не умирают Бля, консультанты на связи, я не понимаю Правая стена от босса, там секретка. Бля, консультант сказал что-то важное, главное, блядь. Охуеть. Так, держи это в голове, напомнишь мне. Я, возможно, сейчас, э, ну, забуду. Из-за из -за противников. Сейчас пойдем за секретами по совету от консультанта. Пацаны, я ваш рот ебал. Без консультанта я просто ничтожество, нахуй. Сейчас, брат. Вдруг здесь тоже что-то серьезное будет наклевываться. Ебать, какие-то черви, нахуй, из-под земли вы произ... Блядь. Блядь! Консультант! Я просто так уже ору, консультант. Я уже, знаете, как этот, товарищ адвокат. Старый мем, типа адвокат. Опа-на. Так. Нужна консультация срочно от этого все всемирного консультанта. Открывать? Открываю. Прими хаос. Я себе карту на лоб ебанул какую-то. Блядь, сколько здесь комнат, консультант. Иди в комнату к боссу. Блять, а я уже. Ебаный в рот. Я уже зашел сюда. Тут, блять, какие-то мухоловки ебаные летают под кайфом. Бомбу-бомбу залутал. Консультант, нормальная тема тоже. Там секретка. Понял, брат. Все, иду послу. Все, блядь. Нахуй я, блядь, себя слушаю, я ничего в этой игре не понимаю. Так, консультант, нужны нек некие описания, блядь. Вот а, у меня есть голубая монета в углу. Что она мне дает? Зачем взял? Что зачем взял? Так, босс, а у нас где босс-то был, блядь? Я забыл. А, вот босс. Нихуя. Нихуя. А, нихуя не дает. Я не понимаю, с какой интонации читать. Так, что здесь взрывать надо? Саня, стой. Бля, консультант. А можно как-то вот, ну, своего консультанта выделить в чате? Типа... Блять, не знаю, никак нельзя Випку дай, у меня нету випки, у меня вообще ничего нету Да у меня подписки бесплатные, пацаны Я же, блядь, на Твиче первый день, нахуй Ладно, братик, давай пиши срочно консультацию Мне где тут секрет, мы чё, зря сюда пришли? Иди в магазин Я в магазине В магазине? Денег дай, пишут Дай денег Возьми хпшку Так... Нижняя стена взрывай. Вот здесь? Вот тут прям взрывать? Ты уверен? Это какой-то пиздеж. Взорви банкомат. Ты, блядь, консультант или... Я не понимаю, чел. Ты что, блядь, э, раньше банки грабил, блядь? Зачем мне банкомат взрывать? Что мне взрывать в итоге, банкомат или стену? Не взрывай банкомат. Блядь, у меня консультант с раздвоением личности, он ебанутый. Как мне вообще, блядь, в игре какие-то действия совершать? Так что мне, стену взрывать или нет? Пацаны, стенку ебашь Стена. Вот эту, да, вот я прям здесь ставлю бомбу, правильно? Блядь, без наебов. Сразу увольнение. Испытательный срок у тебя сейчас идет после твоих слов. Еби ее, пишут. Да, окей. Пошла. Блять. <смех> <смех> Че за хуйня, пацаны, блять. А теперь сид хуйня. Блять. А теперь банкомат пишут. Не надо. Блять, меня собственный консультант наебал. Короче, идем на босса, пацаны. Консультант остается без зарплаты в этом месяце. Ебать, Чаби, Чаби, Чаби, бля, какие-то. Нихуя себе червь. Бля, он спамит червей. Это главный червь. На нахуй. ой ой ой ой, ой Санечка. Блядь! Ч ⁇ за хуйня? Это что, бля, сейчас была за хуйня? Это он сделал? Блядь, что за... Пацаны, я рот ебал, блять. Что произошло, блять? Хорошо, пацаны, вы сами знаете, что делать. И русская рулетка, блядь, начинается прямо сейчас, блядь. Я как этот э, в США, знаете, такой. Ladies and gentlemen. И он так номера называет. Типа 45, 45, время 40, 40, 40, 40. И э, Ставки, ставки, принимаю ставки. Так, первые ставки, так, вижу, он вижу номера, вижу номера, вижу номера, карты, вижу номера, карты. Так. И раз, два. Два с половиной! И навожу на карту! Тут сообщение, ладно, оставила крестный отец. Жалко, жалко, что ты проиграл в этот момент. Мог бы карту карту за, за, загенить, мог бы максимальные бабки. Три, четыре, два, один. О, нихуя! Трек, трек пошел. Трябой ты вышел из круга, мама. Мой флоу вот-то в юга заносит сильно на круга глазах, ни капли испуга. Пацаны, кто-то... Кто-то открыл секретку сейчас, мой не вышедший трек, который скоро выйдет. Нихуя себе, блядь, а кто это сделал? Интересно. Егор Ба... ебаный в рот! Нихуя себе! Чего? Блять, я ж, ничего не спалил. Ебать нахуй, Егор Байтер прилетел. Бляш, пацаны шоп, вы знали? Сейчас на секунду, блять, приостановлю вашу лотерею. Чтобы вы знали, Егор Байтер это один из самых алдовых моих донатеров, это просто золото человек, который просто содержит меня, будто бы я содержанка, бля, с сайта содержанки.ру, реально, бля, Егор Байтер, пиздец, я давно тебя не видел, спасибо тебе огромное, я ебал нахуй, вот это реально, бля, мотивация для меня ебашить дальше, пошло на нахуй, Моргенштерн, иди нахуй, Слава Мерл, пошел нахуй, Иксал, иди нахуй нахуй там, бустер, пошел нахуй, Литвин, ты иди, все, Санечка больше не снимают, Егор Байтер, отныне мой, главное, блядь, не делайте запись этого, потом не отправляйте им, потому что мне нужна еще работа, ребята. пожалуйста, не надо, так, ребята, короче, Егор, блядь, спасибо тебе нахуй, реально, вот, бля, поднимаешь нахуй настроение ебануто, я ебал, реально, пиздец, вот это, блядь, давно такой хуйни просто, знаешь, Егор, я тебе скажу, что я когда стримил на ютубе, очень много моих пацанов там сидело, постоянно донатили, поддерживали, была вот эта связь на донатах, на звуках постоянно, а на твиче не так, понимаешь, вот тут даже грустная музыка на фоне, понимаешь, Егор, на твиче немножко по-другому, на твиче люди, они, ну, дано для них это слишком сложный процесс, вот Они больше на чате Почему я ушел на Twitch? Потому что здесь более отзывчивая аудитория Понимаешь, они привыкли к стримам Короче, здесь более лампово Оставайся, тебе понравится Короче, я ебал а, Пацаны, карты, карты Так, все а, Насчет 3 секунды Ой, насчет 3 секунды Что я говорю а, Считаю до 3 И Раз Короче, каждую смерть я, я сейчас придумал, раз Егор Байтер залетел сюда, то мы повышаем ставки Каждая смерть следующая будет прибавлять 50 рублей к, к общей сумме выигрыша Поэтому сейчас я отправляю 300 рублей человеку и это... Пам! Копирую Человек с ником Салам... Салам... блять, копировать, все, успел, все, заебись Человек с ником Саламалекум <свист> Выигрывает деньги Прямо сейчас захожу Мне не жалко, ребята Это, ну, деньги для подписчиков, реально Зато здесь, как бы, ну, реальные выигрыши А не всякая хуйня, как вот в инстаграме а, Введите номер карты Ввожу Так-так, 5-9 Так-так Так, это у нас Альфа-банк На-на-на-на-на-на-на-на 5-4 9-4 все правильно, перевожу повышенный коэффициент суммы. Чуваку просто отлетает прямо сейчас подарочек от меня. Отлетел. Все, сделал скриншотик. А, потом все выложу. Продолжаем играть. Ребята поднимаются ставочки. Следующая смерть прибавит. Будет уже 350. Короче, таким образом, если я буду стримить ну, всю жизнь, то ставки поднимутся до невероятных масштабов. Так что. Я снова проебал, <свист> если вам интересно. И сразу жестко прорываюсь в новую игру, нахуй, вообще без, без, без вопросов. Будь нежен, стеклянная пушка. А что это дает? Так, консультант. А, бля, забыл консультанта подключить в эту тему. Так, консультант. Э, консультант тоже будет на зарплате. Так что рекомендую тебе давать мне советы максимально в срок. Ты теперь на зарплате. Ты консультант на зарплате. Я не вижу консу... Говно пишет. Все, понял, консультант. Но скинуть не могу. Консультант, нужно ли заходить вот в эту комнату с а... С, а... с шипами? Консультант, выкидывай. А как выкинуть? Я не знаю. Нет, не нужно. Понял, услышал, брат. А, ебать, я сейчас сразу как отлечу нахуй, и деньги улетят. Для пацаны уже, чтобы вы понимали, ебать, я уже... 550 рублей скинул подписчикам. Просто это, блядь, это... Я второй Гусейн Гасанов, нахуй. Я практически гелик разыграл. Я ебал. А, так. Есть сайт с описанием всех предметов. Нахуй он мне нужен, если у меня есть консультант. А, так, жестко-жестко отыгрываем, жестко отыгрываем. Какие-то невидимки, блядь, появляются. А почему враги усложняются со, вре... со временем? Так, консультант, что скажешь по карте Влюбленные, влюбленные, консультант Она вообще что дает, чтобы я знал, когда ее использовать Там синий, что синий Гелик за 550 Саня, синий камень Хорошо, где? Какой синий камень, блять Консультант снова, у него раздвоение личности, он снова ебнулся Слева, слева, что слева камень с каким крестом камень взорви блять это снова наебалово. крестик на камне а это значит что-то окей взрываем консультант сказал ебать хорошо блять первый полезный совет от моего консультанта и мы сразу едем дальше а, магазин что мы тут можем сделать нихуя можем задонатить деньгу не знаю зачем так, сразу продолжаем. Золотое говно, ребята. Это хорошо или плохо? Что-то даст, что-то даст. Ебать, нахуй. Ебать, блядь, вот бы в жизни из говна столько денег выпадало, бля, я бы миллионером стал. Ебать! Пацаны, если бы я мог донатить этими монетами, я бы вам уже задонатил их прямо сейчас. Нихуя себе джекпот сорвал, бля, в казике. Ебать, даде, блядь. Так, бля, ребята, ебаные мухи, блядь. Какой-то ЭМА расцветки, знаете, шарите за ЭМА. Раньше были такие субкультуры. ЭМА, блядь! Субкультура челок. А -а -а -а. Покупай книжку в магазине. Это говорит, идти в Библию, покупай. Понял, консультант услышал твое предложение. Принял его. 7 баксов. Взял Библию, брат. Что дальше? Знаешь, Влада Куэртова, конечно Я вчера в бане с ним был, ёбаный рот а... Нихуя динамита Так, консультант Взрывать этот динамит или хуй бы с ним? Она маму убьет сразу? смысле, блять, а нахуй мне ее исп... Блять! Ёб твою мать, испугался доната. Ну кто главный хищник? Я рычу, как Дина. А, да, да, вам мне плавится олово. Да, я тут хищников. А, бля, я забыл свой собственный трек. другим это лучшее топливо. Донат залетел. Так, интересно, от кого? Я пока его еще не вижу, у меня донаты с опозданием. К двери, подойди, взорви. Гриша, 300 рублей. Гриша, ебаный твой хуй. Как Никоглая относишься? Да, блядь, нейтрально, рот его ебал и не ебал одновременно. Короче, такое какое-то отношение. Не понимаю, очень много негатива вокруг него, очень много позитива, бля, много просмотров, не просмотров. Но в целом я не делаю выводы от человека, о человеке, пока с ним не пообщаюсь лично. Вот. Если встречусь лично, может быть, там, ну, по рукам ударим, может, ебало, разобью. Там непонятно, реально, в жизни все так бывает. Так, консультант, что сейчас делать? Взрывать нахуй или не взрывать? Че за, блядь, кнопка, ебать Камень взорви, Сашенька Ебашь камень Какой камень, блядь В GTA 5 РП, да, в GTA 5 РП р... Блядь, ребята Я боюсь, что я взорвусь и умру И подписчикам отдам все нахуй К двери Подойди к двери, что? Подойди к двери босса в угол и взорви А Ебать Бля, консультант на грани ты сейчас был что за кнопка? Нихуя себе. Че, на босса вылетаем жестко. Э, открой канал с тупыми лайфхаками и назовись Фрум Трум. Хорошо. Так. А, ну с этим мы дела имели. Ебать, не имели мы дела с этим. Блять, нихуя нету. Они еще говно какое-то ставят. Ёбаный рот. Блять! Поджали, поджали. Бля, надо одного разъебать, и уже будет легко. Блядь! Все, изи, easy, easy win. Консультант, есть какие-то предположения? Я сейчас что-то, я все правильно делаю? Консультант! Блядь, консультант! Ебаный рот! Выселю, уволю, или как там, блядь? Что там надо говорить? Да норм, пишет, заебись. Ты тоже там иногда мотивацию подкидываю в чат, если видишь, что я с боссом сражаюсь. Блядь, пиши там, ты все сможешь, блядь, у тебя все получится. Саня, блядь, главное стараться, главное идти вперед, блядь, не сдаваться, блядь, вся хуйня. Тоже, блядь, чат, иногда мотивируйте меня, я вас мотивирую каждый день своей жизни, блядь, трачу свое время. Можете тоже писать, когда я с боссом дерусь, блядь, ты все сможешь, блядь, ты, ты лучший в мире, блядь, Исаак, нахуй. А, все, вот так. До конца выхода из комнаты дает крылья, позволяющие лететь. При использовании мгновенно убивает маму. Сердце мамы, оно живое. Убьет вас, если использовать на сатане. Ебать нахуй, там новый какой-то жесткий консультант появился, который типа расписывает ебанута. Конкуренция жесткая. Так, консультант мне идти влево. Консультант, срочно отвечаю, у меня нет времени У моих подписчиков нет времени, они хотят жить Свою жизнь, хотят добиваться успеха После моего стрима, но на, на моем стриме Они хотят получить максимальное удовольствие Почему нет сообщения от консультанта, ребята Считаю до трех и его увольняю Раз, консультант Два, консультант Два с половиной, консультант Написал нет Все, успел, заебись Бля, это что за хуйня Это убивать надо как-то так, консультант, стоит ли открывать сундук? Я тебе писал, ты справишься, а ты скептично отнесся к этому. Я долбоёб, я виноват перед тобой. Скажи, стоит ли мне идти вот к этому сундуку? Стоит ли себя... Это тебя убить может? Не открывай. Нет. Иди. Кто-то хочет бабок просто, пишет, открывай. Лутай золотую комнату. Базар, консультант. Турельный последователь! Со мной муха теперь, что делать? А, блядь, что делать? Консультант, бля, говно пишет, блять, а как убить ее, нахуй, теперь, консультант, да блядь, а, она добрая, ебла! <laughs> блядь, надо быстрее писать тайминг, я горло порвал себе, пока я увидел, испугался, блядь, синяя хуйня какая-то, сожги ее, поехали дальше. Я! А, бля, это моя муха, я испугался. Так, сейчас толстяков по приходу и по-быстрому. А -а -а. Если что, осуждаю. Не знаю, может такое говорить или нет. Опа, удача повышена, ребята. Мы на удаче жестко летим. Жестко летим на удаче, блядь, червяков убивать. Червяков, бля, играли в Сегу раньше, нахуй. Кто играл в Сегу, плюс в чат срочно, это сразу, бля, вы автоматически становитесь лучшими моими друзьями. Вас приглашаю, блядь, когда, если мама разрешает, и мы вместе играем в Сегу на телеке, блядь, пиздец. Кто играл в Сегу, я ваш рот ебал. Кто играл в Соника, кто играл в Стрицу Фрейдж, блядь. Я вот вчера хотел перепройти Стрицу Фрейдж на Сеге. С Кирой. Она говорит: ну я не знаю, это хуйня какая-то, типа, я в Сегу не играл, я ничего не понимаю. Я говорю, ты ебанулась, блять. Сега это моя жизнь, блять. Я раньше в школе, когда учился, готов был просто за нее, ну, типа, сделать все. Мной манипулировали. Мне говорили, учись хорошо и типа будешь играть в Сегу. И я учился хуёво максимально, <laughs> но все равно играл. Так, ребята, консультант, я в магазине, что надо делать, какие моменты, я тебя вижу в чате всегда, вылетаю на, вылетают твои сообщения максимально Hello, how are you? Oh, I'm great, what about you? Английская аудитория подлетела, сразу начинают базарить на другом языке, вышли на межгалактический, межмировой уровень, бля, начинает английский язык Уходи, понял, услышал, консультант, сразу, бля, скорость, скорость, подписчики жаждет бабок, блядь, мы жаждем нахуй, экшен game. ёбаный в рот о, эти котак манит слабых на танцполе, давим с второго. И зря, бой, ты вышел из круга, мама, мой флоу, в юга заносит сильно на круга. В глазах ни капли испуга, огонь в глазах это... Кто-то прислал донат снова, и походу... Что там за донат? Ёбаный рот, нахуй, что там за донат? Да ну нахуй! Да ну нахуй! Сколько у тебя съемок в месяц? Одну в среднем, за сколько селишь? Брат! У меня больше нет никаких съемок. Они мне нахуй не нужны. Ребята, я больше не снимаю. Да ну нахуй! Я его ебал! Нахуй все, блять! Кошка улетела, блядь. Да ну нахуй, блять! Не ори, заебал. Бля, извините, пацаны, это пизда. Егор Байтер, нахуй. Какие ты темы мутишь? Ебать, его рот, нахуй. Темный кардинал, бля. Егор Байтер, по-любому, бля. То... А, -а, а, Егор Байтер. Егор Байтер какие-то нормальные темы мутит, причем не черные схемы. Вы думаете, что он такой, типа, человек, который делает ставки, бля, и при этом скидывает э, часть, чтобы, типа, отмыться? Не, он реально делает какие-то нормальные темы. Я помню, мы с ним за это базарили а, на прошлых стримах. Егор Байтер, ебаный в рот, вот тебе моя ладонь, бля. Хочешь, пожми ее, хочешь, плюнь, хочешь, засунь туда пенис. Ты мой господин. Вот так я продаю за бабки, ребята, в жизни в этой. Поехали дальше. Блядь. Так Осуждаю, осуждаю Да, да, да, что-то там осуждаю, что-то не осуждаю Ребята, я, да, ваш твич куплю Вместе с Егором, а почему я зеленый, блядь Пацаны, я зеленый, блядь Егор Байтер, ебаный в рот Ты, блядь, просто, у меня цветы какие-то в углу, блядь Что мне делать, нахуй Консультант, давай, ну-ка, блядь По цветам мне что-то расскажи, что у меня за цветы Позеленело от количества бабок, нихуя себе. О чем я... Все, что я делаю в реальной жизни, ре... влияет на персонажа. Вот в этом вся игра заключается. Бля, муха своих хуярит, пиздец просто. Ну это по понятиям вообще вы считаете? Использую. блять, Tears down, Tears down Это значит слезы понижены, ребята. Tears, слезы, английский язык с фрамитамером. Down, вниз, понижение, унижение. Короче, заходим в комнату боссу. Я ебал, блять, Ни одной бомбы, ну и похуй. А, тепломух, герцог мух, точнее. Охуенно читаю, тепломух. Герцог мух, готов встретиться с моей мухой, блядь. Не всех-то ты мух и герцог, блядь. А, как еще я его подстебал? Нормально? Посмотри на мою муху и на свою, блядь. У моей два глаза, у твоей, блядь, только красные точки какие-то ёбаные, нахуй. А суди слово вниз на английском. Ребята, ну я же объяснил, что это все английский язык. Но ну, на всякий случай осуждаю. Не знаю, правила Твича уже, ну, типа, даже против слов на английском языке, конечно. Ну ладно, ничего страшного. Опа! Комната дьявола. Консультант. Пацаны, ну осуждаю реально, я не знал, правда. Но я же сразу уточнил. Я говорю на английском языке. If you know what I mean. Окей. Uh, okay. Let's go. A -a -a. Так, я зашел. Блять! Костер нападает. Ебать. Так, а, консультант, не бери, пишет Вообще ничего не брать, да? Твоего перса геморрой, походу Возьми крест, пишут. Бля, мне, я слушаю только консультанта, пацаны Я ваш рот как бы ебал Консультант а, управляет моей жизнью 24 часа на 7 Да какой ДС? Хорошо, блядь Пацаны, давайте так Плюс в чат, если я должен с консультантом сейчас идти в дискорд Он устал писать Плюс Чтобы он мне просто, ну, говорил, что делать моментально Моментальная отдача Плюс, плюс, плюс, плюс, плюс Плюс, минус, плюс, плюс, плюс Блядь, хорошо, консультант Ты меня уговорил Если ты адекватный Ну да, короче, проверим, давай Пиши мне свой, сейчас, пацаны, резко подключим Одного человечка, блядь Как на бизнес-встрече, блядь А сейчас человечка подключу, блядь Пиши мне в инстаграм, блядь А как я, блядь, узнаю, что ты, это ты? <свист> блять, а как мне понять, что это консультант будет, а не, не кто-то другой? Так, надо посмотреть сейчас на стрим, в чат, и... блять, я чат еще закрыл. Да ёб ты, блядь. Пацаны. Так, э -э, влс твича кинем у ДС и все. Так, консультант, кинь мне влс твича дискорд. На твиче есть лс. А -э -э, ты кинул же, да? Не кинул, нихуя. Консультант, у тебя 3 секунды, как ты помнишь, у тебя есть тайминг, ты работаешь в течение 3 секунд, дальше ты увольняешься Если в течение 3 секунд ты мне не скинешь свой дискорд, то тогда ты увольняешься, я считаю до 3 Консультант, раз Консультант, 2. Консультант, два с половиной Консультант... О, скинул Блять, он мне скинул какую-то китайскую надпись вообще я разберусь, это Дискорд такой вообще считает. Так, ребята, звоню консультанту своему. Ёбаный рот, вышел на новый уровень. Уже подсказки в играх максимально сразу идут. Так, а, блядь, а как в друзья-то добавить в дискорде, я уже вообще забыл. Поиск, наверное, вот здесь. А друзья, как добавить? А, вот добавить. Так, отправить запрос дружбы. Так, я отправил запрос дружбы сейчас своему консультанту по а, игре The Binding of Isaac. Надеюсь, это человек, которому, блядь, 3 года и он школьник. А так, он мне звонит. Алло. Да, привет. Ты консультант? Да. А, <laughs> приятно познакомиться. А, подожди. А я можешь, я... пожалуйста, демку включить? Просто через Twitch неудобно будет. А ты же не будешь видеть а, Ну, актуальную информацию, я правильно понимаю? Сейчас... Нет, ты... Я Бля... понял, я понял. Я понял, просто ты говоришь, ты хочешь, чтобы я тебе дал в Discord просто экран. Да, и все, чтобы я видел, ее, и все. А, Блять. Почему? Подожди, это. Твой женик 0.00 в Дискорде? А, нет, бля, я долбоёб. Нет. Я сейчас кому-то другому чуть не скинул вообще, ебаный, брат. Так, да. все, я демонстрирую тебе игру. Да, и все. И мой... я готов тебе полностью помочь. Мистер. Понял, понял, услышал. Сейчас. Надо тебя потише сделать, ты что-то как-то громко у меня говоришь, или ты сам у себя можешь сделаться потише. Сейчас, uh, one second. Так тоже там. Сейчас посмотрю, что в чате пишут ребята консультант на связи. Мы сейчас жестко залетаем а, в игру. Скажи, что много не болтал. Не болтал. Да, консультант много не болтает. Вот пишут пацаны. А, он много он да, не я. Не... Понял, по факту, по запросам работаем, правильно понимаю? Ну все, погнали, я готов. Все, ты готов, окей, базар. А, все, в комнате ничего не берем, правильно понимаю? Да, в адской комнате ничего не бери, смотри, э, ты если не берешь у адской комнаты ничего, тебе увеличивается процент на райскую комнату, а в райской комнате тебе может ужасно имбовый предмет выпасть и еще и бесплатно. Понял, бля, ебать, пацаны, вот после этого вы можете сказать, что это не консультант, это 100% консультант, был рожден в мире консультантов и <как> послан, послан в мой мир стримовский. Так, а, третья, третья часть, Какой, какие шансы у нас сейчас вообще Твой консультантский, ну вот это, по моей сборке? Пещера, uh, смотри, но ну тут сейчас тебя будут трахать пауки, потому что в пещерах очень много пауков <tom> <Sounds> Так, я не против этой темы, ладно, хорошо Так Бля, там какая-то кнопка, кнопка что дает, она нужна? Uh, она тебя просто из комнаты выпускает и все А, я не могу ее без нее уйти, я понял <sussUS> Да Ебать, скиллолы сейчас прошел Все, съебай сюда. А, все так, так, так, а, я чат забыл поставить, чат, извините, я просто уже подумал, что у меня больше консультанта, кроме консультанта, ничего в этой жизни не нужно А, экран, бля, я еще экран не включил, долбоеб, сейчас, подожди Бля, консультант, ты же должен у меня об этом предупредить? Или ты консультант? Да, не, бля, не по я твичу? Ж, Я же сказал, я на Твиче не могу, у меня понял, будет. Понял, понял. Все, услышал, услышал. троица. Все, поехали дальше. Залетаем в комнату уже. А, расскажу, смотри, смотри, ты можешь о сердцах красных вообще не беспокоиться, потому что у тебя карта влюбленная, а она тебе дает три дополнительных сердечка красных. А как? Мне ее надо прожимать Блядь, я умираю. Да, если, если, если у тебя мало сердечек, прожимаешь ее, она тебя спавнит три сердечка красных. Услышал, услышал. Бля, как с консультантом приятно играть. Почему все люди еще в мире не. не себе не делают консультантов по играм звук как из очка стал пишут у меня или у консультанта а тише консультант. да у тебя заебись А, у меня бля нам нужно тебе купить уже студийный микрофон ебанутый чтобы это бля да бля так сейчас а -а -а -а. как сделать тебя потише я не понимаю на меня правая кнопка мыши нажимаешь, и там можно сделать потише, погромче. Мне только заглушить можно. А, блядь, сейчас. Сейчас у себя в настройках положу. Бля, пацаны, как сделать потише? Скажите по-братски нахуй. Профиль закрыть LS, пригласить на сервер, удалить из друзей. Заглушить нажми. А как заглушить это ж вообще? Ну, типа, он, он, он все. Он, ты меня замучишь нахуй. Так. Короче, пишут, сделай потише сам. Ну, бля, у меня в настройках только я могу тебя сделать потише. Правый звук регулирует, блять. А, а как ты меня можешь сделать потише? Я тебя не могу. Это что за? Это же неправильно. Не, подожди, вот я сейчас буду крутить вот эту фигню. Если я буду тише становиться, скажи. Давай. Ну, вот я сделал тише. Еще. Ни, ничего не меняется особо. А, не, нихуя, я а, тебя вот. тише сделаю. А, понял. Так, отключить микрофон можно? Или что сделать? Ты ебаный в рот. В настройках своего дискорда. Короче, а ты можешь просто подальше от микрофона сесть? Да, бля, я и так далеко. Ну, Но сейчас нормально. В другую, в другую комнату уйди от микрофона. А, а как я увижу, как тебе помогать? Блядь. Что у тебя за микрофон? А, Бля, у в... меня мобилы, я тебе говорил Я понял, я понял, мне говорят в микшере сделать это. А, ты с мобилы А у тебя нет наушников каких-то высокочастотных там? Бля, вообще хуета будет какая-нибудь еще хуже, чем сейчас Понял, услышал Короче, мне говорят настройка громкости Просто сделать, сейчас я сделаю Ну, можно и так, да а, блять, а я забыл, как это делается. Ебать, я вообще понимаю что-то в этом мире. А, открыть микшер громкости. Вот, все, дискорд. Все, скажи что-то. Алло, да. Еще раз. А, да. Вот, все, ты максимально, максимально. Купи микрофон консультанту. Ну, блять, не могу сегодня уже. Так, все, нормально сейчас? Вот смотри, ты сейчас скажи что-то, я тебя прям, в принципе, вообще нормально слышно издалека, откуда-то так Типа я буду слышать, все, заебись Короче, поехали Погнали просто летаем, залетаем в комнату, ебаный в рот, тут какое-то очко сразу с золотыми мухами Так, А это лохушка Понял, понял, понял, понял, понял А, экран, экран, блядь, сори, пацаны Блядь, снова забыл так, так, консультант тоже особо там не это не разгоняйся. Так, э -э что сейчас пока мне что-то стоит знать, что я или все нормально пока? Все нормально, <сц2> просто ходи убиваешься. <сц2> <сц2> <сц2> <сц2> <сц2> <сц2> хорош пишет, хорош. <сц2> <сц2> так, убиваем, убиваем, убиваем. Таблетку взял красную, используем. Знает, что она дает. У нее, видишь, три. Нормально. Я взволнован. Что значит, я взволнован? Я использовал. Ничего не дает. Я быстрым стал, я быстрым стал. Ебать, я на скорости стал. Смотри, как муха за мной гоняет. Нихуя се! Красный, я, костры убивай, Да спокойно, я не нервы как, как Дина. Теперь хотел скалывать меня, будто Дина. Но кто что, главный чечник, я, я рычу как Дина. А, да вы мне палец, Да я тут избран, как будто бы оби Парень в тени, но так хочется больше Можешь в магаз зайти, там может что-нибудь нормальное выпасть. Ебать, а чё я так быстро 20, бегаю? 20. В магаз захожу. Что тут? Мусорное на Блядь. Сердца. Говно? Да, вообще хуета. Покидай чуть-чуть <laughs> монет в банкомат. Понял. Ты меня так подсадишь на казино, брат. Сколько кидать? Все, все, все, все, хватит, хватит, все. Понял, услышал, улетаю. Так, жестко летим в другую комнату, бля. Игра, бля, уровень игры вырос, пиздец, нахуй. Консультация, все все дела, бля, все на прямом коннекте. Я уже, ну просто, шансов проиграть нету. Бля, у меня, короче, знаешь, такое, может быть, в игре, как будто у меня иногда время само ускоряется. Да, там некоторые Какая-то какая предметы... Или таблы, или предметы могут давать такой. Понял, она мне типа идет, идет, а потом Пи-пи-пи-пи-пи, и опять медленно. Да, вот я когда смотрел стрим, когда вот ты стал единорогом, вот Вот такие же таблетки бывают. Есть Понял. предмет, который тебя ускоряет, а есть таблетка. Понял. Я на таблах сижу, жестких каких-то получается в этой игре сейчас. Ну, походу. А... Так, берем сундук. Да, можешь, у тебя ключей, в принципе, нормально. Ебаный в рот, да, убегай, нахуй. Ебать. Бля, смотри, э, заходишь в комнату и резко нахуй съебуешься, потому что она ну следит за тобой. Смысл она еще там? Да, она там еще. То есть мне вперед, назад зайти? Э, нет, просто заходишь сразу и убегаешь от нее. Блять. Сука. Блять. Сори, консультант, но я тоже ну, не, не, первый, не, пос, не последний день играю, блядь. Научусь еще, буду лучше. Так, окей. Синий камень с крестиком мне пишут такой, блять. У тебя в игре есть дополнение нет? Да, я полноценную купил какую-то вообще финальную. А что она дается? нормально что-то? Да, автоберф плюс там дохуя предметов добавляют И автоберф просто много тоже добавляет предметов это то последнее там еще дополнение, вот 21 -го года я тоже его купил Я по максимуму а, купил да, но, но это, это пока что туда не лезть тебя Так, Чем мы, а мы библию вообще не используем, я правильно понимаю? Да, смотри, попробуй, вот, вот камень и прям на камень вверх иди И все, и там должна быть секретка Вот этот камень? Да, и вверх иди вот, да, попробуй здесь взорвать, зал должна быть детка. Ты меня не наебуешь, просто один раз ты меня наебал уже. Ну, не должна, блядь. Или это сит говно будет, или игра говно. Одну блядь, иду. да ебаный рот! Игра говно. Пацаны, он точно консультант? Или это просто левый подписчик да. подключился и делает вид, что он консультант. Да. А, я сюда не смогу все равно взять сердце, да, это? Да, ты даже взорвать не сможешь. О, золотая комната выпала, ебаный ее рот Ты что, ты чувствуешь боль, когда я чувствую боль в игре, что ли? Ты на таком уровне, Нет, консультант? Нет, я А, я думал, ты чувствуешь боль, когда Исаку больно этому Нет. Нет, тогда бы я умер уже Так, ай, блять У меня пол жизни сейчас вообще, ну типа Ебать, денег выпало, нахуй Мы, мы миллионеры, блять Аккуратно, не зайди туда Ладно, ладно какой-то чувачок, терминаторский. Ну, нормально, бери. Не так уж О, плохо. О, нихуя себе. Блять, да у меня жизни пиздец. Я на боссе точно отъеду, мне кажется. А, а у меня а, же это... есть какая-то хуйня там, прожать можно. Да, прожми, влюбленные. Сейчас? Да, ну ты, ну, если хочешь, типа, фул хп. Подожди, я затраю там на боссе, если мне один раз дотронуться, я прожму сразу. Так лучше будет, наверное. У меня же будет больше, Но... как жизнь. Ну смотри, один раз ты можешь и как бы потом Отъехать? еще много раз получить. Да. А, вот сердце Лучше могу взять. Разми. Слышишь, взять сердце. Разбить ну, да, кайф. У, у тебя бомб нормально, у тебя три бомбы. Заебись. Так жестко Этот, залетаю. По блядь. поломай Блять. Пипл какой-то. Ебаный, что с ним делать? Что от него он, ждать? Убивай его. Он, вот это кислота, блядь. Ой не кислота. Блять, нельзя а наступать, да? Нельзя наступать? Блядь. Не, наступать можно, она тебя замедляет. А, блядь! А на какую кнопку использовать, кстати, влюбленных? В этот, блядь, кью. Нормально, <laughs> нормально, нормально, нормально, нормально. Не переживаем подписчикам, хуй. Мы скинем, что. Блять! <плёк> Ч <Чё> это такое? <плёк> что за глаз? Это глаз. Это глаз его. Я понял, что делать с ним, блядь. Он не убиваемый, ему похуй. А мне. С... Блять, он меня может убить? Да, он тебе наносит урон, тебе придется уклоняться от него. Ебать, жи. А! Нормально, блядь! Что? Что меня дамажит? Что мне дамажит? Блять! Что меня дамажит? а а дамажит. Бляааа! Фух, нахуй, баный рот! Забирай хп, ну предверь говно, но да его Да блять, время его. говно нахуй Ну ты такой везучий просто Да блять, удача же повышена было написано. Пацаны уже карту начали спамить а, этот, зайди в настройки сейчас А что там? там? какая смотри, консультация по настройкам я... будет? Да, смотри, нажми э, настройки а Вниз спускайся а, Видишь, доп худ. Да Нажимай Uh, и файн Подожди, обычный или мини? Uh, нет, вот, find Пофиг Обычный. Б обычный большой мини. А бы... Found. Found hood. Все? Uh, блядь, где эта хуйня? Все? Вверх предоставьте. Нет, а там этот. Блядь Они что, гандоны это убрали? Понятно, он меня наебывает снова, пацаны, это точно не А, вот, вот, появились таты. Да. Вот, с про, слева. А, нихуя себе. Ебать! Вот, вот твоя уда удача, две удачи, или... БЛЯТЬ, ЗА хуйня, босс? Он, это мини-босс, он пиздец какой быстрый. На ходу придумывают. Пишут, что ты на ходу все придумываешь. Это правда? Нет, не, не, у меня 200 часов, но я давно не играл Чё, кушаем назад. таблетку? Кушаем таблетку или нет? А, как хочешь, там, на удачу У меня есть удача? Нет? Есть Лазарь вы открыли, блядь Лазарь, нормально, новый, пред... Ой, новый предмет, новый персонаж Да ну нахуй Когда ты умираешь, ты перерождаешься О, как все персонажа. это взять? Как все это взять? А, у тебя нет бомб, если хочешь забрать сердечки, взрываешь около двери и взрываются камни и делают те мостик. А у меня нету... Ну вот, я ж тебе и говорю, когда найдешь бомбочку. И жизни пока особо не нужны. Ну вот. Бля, жесткая консультация, нахуй. Ебать, пауки, нахуй, откуда они здесь взялись? А мы что, сейчас на предпоследнем уровне уже? Нет, еще вроде как два. Заходите, что за, блядь, библия какая-то снизу? Да, библиотека, заходи, там можно книжного червя собрать. А, нет, пидорасы, две книги. А, короче, смотри, бери... БЛЯДЬ! Ёб ты, это донат нахуй, я испугался. Бля, я хищник, я рычу, а, просто дина. бери книги. Осуждаю, осуждаю, осуждаю, осуждаю. Осуждаю, осуждаю. А за что, за что, за что, что? Ты что-то сказал? Я ничего не говорил. Ты сказал что-то запретное. Бля, бля, ты запретку претку Осуждаю консультанта своего пацана, бля, консультант. <с> консультант отлетает из дискорда, ребята. Осуждаю консультант новенький, консультант еще молодой пацан тоже. Ну не обессудьте, реально, парень молодой, неопытный тоже. Всю свою жизнь просидел в подвале вот в этой игре, играл, все, что узнал, как бы, <с> ну. Но... Человек просто не знает правила Твича Он не сидит на Твиче, честно говоря Я полностью осуждаю все его действия И продолжаю играть уже без консультанта Уже на, на жесткой сложности Пацаны, спасибо, что сказали Я просто этого даже не заметил, реально Это, конечно, неприемлемое, неприемлемое поведение для моего работника Блять, мухи сразу залетают Ну, это правда, сложно Но ну, типа, парень не хотел Он написал сейчас мне, я извиняюсь Я не хотел, я не имел этого в виду Вообще, типа Блять, я взорвался Пацаны, ищу нового консультанта. <laughs> Бля, опасно тоже так консультантов иметь, пиздец. Бля, без консультанта я вообще, получается, хуй. Лотереи какие-то. Я вообще не ебутер, как играть. Консультант, будешь писать в чат хотя бы? <laughs> я ебал. Я без консультанта просто, ну куда? <laughs> Это уже традиция. Пацаны, да... <laughs> Это не я сказал. Я обещал, что я говорить не буду больше. Я свое слово держу. Магазин улучшен. Ебать А нахуй мне магазин улучшать? Это что, мой бизнес? Он мне деньги, что ли, приносит? Ебаный рот, нахуй а, Консультант пишет Там по правилам, если человек не имеет отношения к Твичу, тебя не забанят Ну, я понимаю, но все равно, как бы Не самая приятная история, я думаю, для Твича Поэтому Пацаны, что теперь делать? Я не понимаю, я без консультанта Я вообще ничего не понимаю в этой игре Я не понимаю, куда, блядь, кого, блядь как, Куда, блядь, что, блядь, кого, блядь А, брать или не брать? Брать или не брать что-то здесь? Брать или не брать? Подсказывайте, пацаны, может быть кто-то новый консультант сейчас? Нет, не брать, окей, хорошо. Залетаем сразу дальше жестко сейчас, блядь. Блядь, под конец прям. О, мне консультант теперь пишет лично в Discord охуенно сообщениями прям. Заебись, такой вариант тоже рассматривается, реально. А я тебе могу оставить чисто... Давайте я оставлю экран. И... О, я придумал взаимодействие с консультантом на новом уровне. Так. Набираю Так, здорово, консультант Да-да Можешь отключить свой микрофон? Uh -huh. Я тебе продемонстрирую кант, чисто пиши мне в дискорд И у меня вылетает oh. прям это сообщение сверху Окей, okay. я тебе просто буду подказывать, типа Да-да-да, если что-то там срочное, просто отписывай <звучит> <звучит> uh, не, я просто буду, типа, молчать, но когда что-то надо будет, я включу микро и скажу. Ну, okay. давай, давай так, ну давай ну, поаккуратнее реально, потому что у меня с этим уже ну, были проблемы там. Uh, Ладно? Ну, ну, хорошо, я сейчас...